В нашем деле обработка камня одна из, главных, одна из главных работ. Потому что не будет обработки, не будет красивой работы. Вот мы стараемся работать с камнем. Берем корявый, неровный камень, обрабатываем и делаем вот такие камушки. Эти камушки пойдут на мостовую и они должны быть сколько возможно, ровненькими, красивыми, конечно, привлекательными. Поэтому мы стараемся работать не только для себя, а и для вас. Потому что ваши глаза будут смотреть на все эти работы. Все, стройте из камня.